друзья всем привет решил на своем мотоцикле поменять сальник вилки так как он уже начал течь потому что я так сказать на заднем учился ездить падал резко и решил поменять сальник показать как я это делаю в общем смотрите видео все будет подробно его поддамкратил чтобы колесо переднее было в воздухе для начала буду откручивать суппорта головка на 12 желательно все запчасти складывать в какую-то тару гаечки болточки и так далее и тому далее я буду откручивать 8 Эти болты всего лишь нужно ослабить Дальше берем на 8 Ключик, головку И откручиваем крепление Шлангов тормозных Хуй открутишь Потому что там крепится крылом Значит откручиваем колесо Нам сначала открутить вот этот болт Если мне память не изменяет Тут на 24 Она изменяет Значит на 22 На 22 подошло Откручиваем Против часовой стрелки Пошло дело Все открутили Открутили Далее берем эту же отвертку И вставляем Сюда, и уже пошло откручиваться легче. У нас. Вот таким вот образом. Все, колесо сейчас выкатится. Вытаскиваем суппорта. Надо сжать сначала. Чуть-чуть прям маленечко. Вытащить их. Все, раз. Все. внимательно смотрите чтобы вот эти вот штуки не потерялись потому что с одной стороны например справа здесь у меня широкая а с левой стороны узкая дабы не попутайте дальше откручиваем вот эти вот болтики зло снято Нужно вот это перо Так как то не течет все у нет. Дальше откручиваем вот здесь вот На 12 Головой нет На 14 головой Также ослабляем Полностью откручивать не надо Туанс такой Что сразу лучше Ослабить вот этот Болт у меня есть такой универсальный ключ, отворачиваем шестигранником вот эту и клипом на 12, полностью тоже откручивать не стоит, не надо. Сняли пыльник. Дальше снимаем стопорное кольцо. Ну, вот такое должно быть. После откручиваем вот эту гайку, которую мы уже заведомо ослабили. Далее снизу есть шестигранная гайка, ее тоже откручиваем. Оттуда может потечь масло, сразу приготовлю тару. Вытаскиваю внутрянку, так скажем, рабочую. После чего такими движениями выливаем масло. По резким движениям надо выдернуть вот этот блок. Вот так вот. Здесь находятся направляющие, кольцо и, соответственно, наш сальник, который тек. Мы его сразу в сторону выбрасываем, чтобы он глаза не мозолил. Остальное все промываем и протираем. старый сальник и... давай, давай. в идеале надо забивать оправкой, но у меня ее нету, к сожалению, пока сперва вставляем вот эту штуку снизу закручиваем болт дальше собираем в обратном порядке Ну вот, и все, в принципе, я поменял сальник, тут ничего сложного нету. Все, в принципе, возможно, наглядно показал. Если что-то непонятно, пишите комментарии. Но таких видео сотни, миллионы тысяч на Ютубе. Так что всем пока, будут еще новые видосы. Не пропадаю.